Всем привет! Все самое новое и интересное. Смотри на «Универ Сегодня с вами я, Аурелия Сташкова. Начинаем наш выпуск. Сотрудничеству Быть КФУ» и Пекинский педагогический университет подписали соглашение. Провели лето с пользой. В Илабужском институте КФУ завершилась смена летнего лагеря «Интеллета». Пекинский педагогический университет и Казанский федеральный договорились развивать обмен обучающимся в области образования. О визите делегации из Китая в наш Alma матер смотрите в следующем сюжете. Представители китайских университетов приехали из Москвы в Казань после форума российских и китайских университетов. Здесь КФУ гостям представили лабораторию вуза, деревню универсиады и IT-лицей КФУ. Делегация Пекинского педагогического университета прибыла с визитом, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество в области китаеведения, педагогики и психологии. Мы специально приехали из Китая в Казанский федеральный для подписания соглашения о стратегическом партнерстве. Я думаю, это принесет много пользы – улучшение сотрудничества между университетами и образование студентов по обмену. Об истории Куфу и его развития гостям рассказал ректор Казанского федерального Ильшат Гафуров. Он также отметил сотрудничество Куфу с целым рядом университетов, научных организаций и компаний Китая. У вас есть уже сложившиеся определенные мнения, конечно, сделать полное мнение об университете за полдня практически невозможно, но тем не менее, как говорят в России, первые впечатления не бывают обычно самыми правильными. Стоит отметить, что подписанное соглашение послужит основой для развития многолетнего взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества. Анастасия Иванова, Ленардо Влитиарф, Роман Самарин, Универньюз. В июне в Илабужском институте КФУ в седьмой раз гостеприимно распахнул свои двери интеллектуально-здоровительный лагерь. Гивного пребывания Intel «Интеллета» для детей от 7 до 15 лет. Программа лагеря выдалась, как всегда, насыщенной. О церемонии закрытия смены узнаешь в нашем следующем сюжете.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 Потом математика. Мы учились делать разные фигуры и решать японские кроссворды. Мне очень понравилось лагерь лагере потому что там хорошие ребята, занятия там самое лучшее. Я научилась разговаривать на других разных языках, узнала многое и, и развила свой кругозор». По признанию директора лагеря Раили Шапирова, смена завершилась успешно. В этом году в нашем лагере отдохнуло более ста детей. Дети были талантливые, интересные. Набор вожатых тоже был особый. Помимо воспитательной работы у нас был широкий блок информационной образовательной дисциплины, такие как информатика, математика, физика. Уже с 1 сентября юные почемучки смогут снова вернуться в стены вуза и стать слушателями детского университета. Диана Вакян, Динара Алмагомбетова, Денис Сипайлов, Неверньюс. Нью Пришло время самых ярких новостей Рунета в эфире рубрика «Веб-Ньюс». Казань примет российский этап мировой серии 2017 по прыжкам в воду. Напомним, в столице Татарстана в апреле 2016 года прошел четвертый заключительный этап турнира. Предприятия набережных Челнов на 20% нарастили выпуск продукции. Сейчас ведется активная работа по вопросу продвижения продукции местного производства. Поведение футболистов будет учитываться при отборе кандидатур в сборную России. Об этом заявил министр спорта Виталий Мутко после того, как игроки Александр Кокорин и Павел Мамаев потратили на шампанское 250 тысяч евро. КФУ и университет имени Йоханна Гутенберга будут совместно готовить переводчиков. Такие перспективы обсуждались в ходе визита представителей Высшей школы иностранных языков и перевода Института международных отношений истории и востоковедения в немецкий ВУЗ. Президент Татарстана Рустам Миниханов осмотрел международную школу Алабуга International School. Здесь учатся как юные жители Елабуки, так и дети иностранных специалистов, работающих в особой экономической зоне Алабуга. В школе обучается 88 учеников от 3 до 9 лет в 6 возрастных группах. КФУ привлекательнее для зарубежных научных центров, университетов и научных сообществ. Этому доказательство частые визиты в КФУ послов стран, представителей научных центров, ректоров вузов. Подробности смотри далее. Познакомиться с Казанским федеральным университетом 6 июля прибыл посол Финляндии в Российской Федерации господин Ханну Химанен. Ленар Латыпов, проректор по внешним связям КФУ, провел для гости экскурсию по музею истории, показал аудиторию, где когда-то учился Владимир Ильич Ленин. Впечатления после экскурсии у Хану очень хорошие. По его словам, Казанский университет стремится к современности, сохраняя свою богатую старинную историю. Хочется, что будет больше обменов студентов между странами, тоже можно сказать, между Финляндией и Татарстаном уже есть программы, но можно побольше это сделать. Я уже говорил об этом немножко. Можно предполагать, что, что есть перспективы для обмена. Это, я думаю, что выгодно обеим, и КФУ, и, и финским университетам. Помимо обмена студентами, в рамках деловой встречи с руководством КФУ обсудили вопросы касающиеся определения возможных направлений сотрудничества КФУ с различными образовательными и научно-исследовательскими центрами Финляндии. Аделия Валеева, Роман Самарин, Универньюз. Республика Татарстан с каждой года все больше и больше развивается в киноиндустрии. Есть уверенность, что в скором времени, благодаря активной подрастающей молодежи и национальной самоидентификации, татарстанское кино вырвется на мировой уровень.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 На сегодня это все новости. Пока!